поэтому вот есть смысл в том, чтобы тело ощутило, что этот кусочек пиока ровно от этого всего. И сказали ищи путь к себе. Вот и получается, что оно вроде как только отрывается, так у нее и все получается иллюзия. А как только она осознает, кто, что это все, так все иллюзии исчезают. А ты можешь осознавать, постоянно находиться в этом состоянии? Ну, да, это так просто. А, твое тело согласно с установкой, что как только она будет проявлять какую-либо негативную реакцию любого порядка, будет включаться а, вот это состояние ⁇ я есть да, ⁇ ну, Сразу такое-то услышало, сразу раз, и все соединилось. Оно как ожило. Такое состояние было, что все эти люди, уже просто тоже край. А тут у него как-то, оно проснулось и ожило. Как будто бы тело нашло наконец путь домой, и все. И, и все вот это исчезает, туда растворяется. Но при этом есть какая-то память того, чтобы, блин, как бы не потеряться снова. Давай рассмотрим этот, угу. эту иллюзию поподробнее. Кто ты и в чем ты собираешься теряться? В чем страх быть потерянным? Забыть путь к себе? Ну да, это же место, что куда? все, мы же нашли путь. Я же нашел путь, уже его не забыть. У меня как то прям это есть смысл в жизни но в этом. Что найти путь к себе, вернуться. Это как игра какая-то. А кто играет в эту игру? Вот я вот сам в себя играю, в получается. Я создаю вот эти вот вещи, вот Ну так выбрасываешь, как шарики, и они должны искать это обратное ну, не, а всякие, не а знаю, образы такие. А и они вот ищут путь, карабкаются. Кто-то там упорный, кто-то не А, кстати, ну, есть ли у тебя какая-то цель в жизни, кроме возвращения домой? Даже странный вопрос, как-то получается. Получается, это все и идет, игра какая-то непонятная. Сам с собой, в общем, играешься, дешевле, развлекаешься. Какая может быть цель, в общем, когда ты сам с собой, какая-то еще за цель-то? Да. А скажи мне, почему некоторые люди проявляют э, хохот, когда выходят в это состояние, а некоторые вот спокойно так воспринимают это? От чего это зависит? Вообще, это есть ли какая-то разница в этом? Мне просто ничего не смешно. Когда захочу, тогда смеюсь, получается. Mm -hmm. А почему люди смеются? Что там смешного? Может они куда-то в другое место попадают? Есть ли какое-то другое место, куда можно попасть? Кроме как в это? Это просто такие, как это условия игры. Вот кто-то смеется, а кто-то нет. А все это одно. А поэтому и есть как бы. Проявление разнообразия, как-то так интересно. А можно сказать, что это просто реакция тела? У всех же оно вроде как разное. Да, это, кстати, выход точно. У меня сейчас просто все как бы оно наполнено, и оно просто не реагирует. А когда есть какие-то эти еще зажимы, они, получается, содрогают. Кстати. А, это как бы освобождение от зажимов? Да, не? да. Тоже... А тут получилось, что сейчас все свободно, и поэтому она не трясется. а надо же. А почему именно через смех, там, я не знаю, через кашель, может быть, или... Почему именно смех? Выход, да, такой? Ну, оно, получается, да, как выход и просто содрогание, а у кого как... Можно и плакать, и все что угодно. Просто это как помогает, чтобы освободиться. А, понял, понял. Давай еще раз вернемся вот к этому вопросу с переездом. Как сейчас реагирует твое тело? Оно вообще спокойно может находиться где угодно. Как -то где -то. Смысл не в том, чтобы где находиться, а вот находиться в этом состоянии. То есть это была какая-то иллюзия, получается, с того, что уехав туда, где тепло, вот тело именно найдет это состояние. Саша, у тебя есть еще какие-то вопросы? Нет, все понятно. Источник всех иллюзий ⁇ это напряжение, Круто. которое возникает в тебе, получается. Так. Вот для этого, получается, люди ходят на все эти массажи, блани. Они неосознанно и созданы все для того, чтобы вот освобождаться от этого. От иллюзий. Да, да. Надо же. То есть можно даже через массаж, но неосознанно, да, получается. Правильно. Если выпустить, все то, что сидит. Слушай, а сейчас посмотри, пожалуйста, на этих сущностей, о которых вот любители изгонять их. Угу. Как ты их сейчас видишь? Это что, это те же самые напряжения, да? Да, ну это же, да, вот человек придумал, вот привлечется какая-то кто-то там что-то ему угрожает. Он, он зажался, и вот оно все возникает, получается, и чем чаще он зажимается, тем больше его вот этих, получается, вокруг него сущности, иллюзий. Вот а это не иллюзия, это просто его зажатость от этого тела. А вот почему человек, и получается, как говорят, святой? Потому что он идет и светится от того, что у него нет зажатости, Он полностью расслаблен. Вот, то есть это идет как бы я. Да, да хана она как э, воздействует? Это как один из инструментов помощи. Просто если ты это я, я это, вот, ну, то и ничего там вообще этих ни, ни, хана не надо. Это очередной из этих самых вот расслаблений, выпуск выпуск этих напряжений, что получается. Ну, просто, вот я говорю, это как бы одно, получается, я тело, если оно светящееся, то оно, ну, как вот, по-другому не сформулируешь, оно просто светится, и оно полностью расслаблено, и вот именно это все идет, любовь, счастье, вот эта радость, благодать от него. И там нет никакой иллюзии, получается. Ну, ты сейчас все эти качества ощущаешь в себе? Да, ну, я просто сейчас это как бы вижу, что я вот это смотрю, и получается, что это, да, это нужно... Нужно только тогда, когда вот как-то... Это как на пу... Это вот один из инструментов на пути к себе. Все вот эти практики и так далее. Есть ли какой-то еще более максимальный уровень? Это нет. Страна даже уровень. Уровень это есть вот этот, вот, когда ты... что это я, я это я. Ну все, короче. Вот это есть высший уровень, когда ты это все. Я это я. Короче говоря, вот так. Когда ты на связи, вот это вот проявление. Когда на связи, это есть высший уровень. Mm -hmm. Когда нет этого разделения. Это есть та иллюзия, когда ты хочешь соединиться, получается, сам с собой. Вот это есть тот уровень. Единственный возможный, да? Да, да. То есть... Того, источник получается. всех страданий, наверное. Иллюзия разделенности. Ну, как-то так, да. Когда, когда тело, получается, решило, что оно вот, одиноко брошенное вот, и не понимает, что это все оно здесь есть тут же. Это я, оно просто не видит, как бы да, оно, видимо, зажатое, получается, что и что. И не может раскрыться само себе. То есть я не может раскрыться само себе. Может быть из-за вот этих вот зажатостей? Ну да, да, то есть оно зажалось так, что она как бы себя не принимает, а ты это и есть вот это то самое, которое смотрит, ну давай, когда же ты осознаешь, что тебя никто не бросал. А это Здорово. просто как прекрасный какой-то. Здорово. Главное разделение-то нет никакого. Но при этом как будто бы есть. Ну да. А как правильнее говорить? Истинное я или высшее я? Это ли, или это тоже термины просто какие-то? Ну, да, скорее просто я Я это я. И тело я, и я. Вот это пустота. Но все я, получается, да, и вот это и есть, цака как ровно создается вот эта иллюзия того, чтобы, чтобы было чем заняться. Это вот дети как будто играют в эту игру, то же самое, что вот они повторяют куклы. Это же то же самое получается моделирование того, что есть на самом деле. Они сидят и играют в эти куклы. Это и есть вот это я играю в эти в сам себя получается. И плачу. И смеюсь. Это, и, да, да, и так же и куклы эти смеются. То есть вот это все, оно и идет отсюда, получается. Мы в детстве, получается, <связывая> моделируем <связывая> это <связывая> да, все. Да, Вообще, у меня аж прям дрожь все вот. Так все знаем, да, и сами продолжаем это все, в эту игру играть. Да. Дети-то <связывая> да. и дети -то для того и даются, как бы сам себе подбрасывает. Я сам себе подбрасываю чтобы прийти быстро, вернуть то, что я как бы отделился от себя, чтобы она обратно вернулась. Но поскольку она не неос... настолько неосознанно, получается, вот это идет как жизнь ровно, да, потоком. Ну посмотри ты Вот же, кто ты. Я сейчас просто увидел дочь, вот как она играет и показывает. Ну что? Вот же я тебе показываю, кто ты сам в mm -hmm. себя играешь. Ну а вот эти вот реинкарнации, это все что, тоже иллюзия. Еще рентгенацию. Ой, это смешно, правда. Я, я это, я еще кто там еще рирканировал себя. Вообще все понятно, так что, может, что-нибудь еще, если надо, я могу еще что-нибудь сказать. Как чуть вообще даже интересно все. То есть тут получается, что вот смысл в этом и есть, чтобы просто быть вот этим «я» постоянно. И вот этот один из видов проявления соединился, и тот, кто соединяется, он и есть и «я», и как бы... И все. Вот этот смысл получается никакого и смысла нет, просто... Иди, кайфуй. <смех> <смех> да. Но просто получается, если ты себя не принимаешь, ты уходишь и вот сам. И вот эта вот часть, получается, она сама себя уводит. Теряется куда-то. Но она тоже никуда не денется, потому что она все равно, вот, тут вся на, на столе передо мной играет. Ну, как условно на Она вся здесь. Никуда она не... Плохой, хороший, такого нет. Они просто, ну, кто-то заблудился. Даже разделения нет, получается. Вот, все такой смерть, получается. Нет, просто кто-то заигрался на, на, на, давай, все. Обратно. Это просто какой-то процесс такой, вот, бесконечные игры, что-то получается. Как вот вы, вытащил игрушки, собрал игрушки. Вытащил игрушки, собрал игрушки. Вот Пока не наиграешься, да? да? Да, да, И вот она идет бесконечно, игра, получается. А, а что теперь делать? Ну, ты осознал и, и чего? Ты играться не будешь? И вот это и странно даже, как-то это интересно. А получается, если все одновременно это осознают, то вот и все воссоединится. Ничего не будет, короче. Вот оно все и станет единым. Вот в этот момент. Офигеть. Точно. То есть, это вся иллюзия и растворится, когда все одновременно ну, вот, осознают, что это все я. Она все просто рассыпется, и все. Черная дыра, вот это и есть, О, нет, точно. Это и будет я. Вся пустота, вот это, вас наступит. А пока эта игра продолжается, вот она и продолжается. Поэтому и как светлячки такие никуда не денутся, они вот и наслаждаются этим. Как просветлился. Ну, не просветлился, а вот именно понял, что я-то это просто часть себя здесь. А ты не понял, что ты часть меня. И вот поэтому ты такой, а я... Так вот все идет, интересно. Ну, ты теперь потеряешь это осознание? Нет. Тебе Но есть даже... куда это там возвращаться? Нет, а я же давно здесь уже просто, я вот это как-то вижу, да. И... Интересно так. Все просто вот я почему так рассуждаю, что это, я что я это говорю, да, и как-то вот. Само идет и все. Да. Поэтому и понятно, что такой конец света. Это не конец света, это просто. Ну, все, короче, всех, все. Я собрал всю себя вот так вот. Накидал, ну, как, как это, грубо говоря, вот, да, взял, так вот, отщипал от себя по кусочку, так вот, накидал. Mm -hmm. И что, что, ну, во что гораст, получается. Кто-то играет ну, в танчик, кто-то в игрушке кто-то в куклы. Кто-то там дальше увлекся, кто-то это, ну. А потом, когда все разом глаза открыли, да, домой. И все, ход и конец игры, получается. Просто это идет моделирование, получается, вот этого всего. В, каждом, в каждой частице себя, получается, я моделирую это. Каждый через это проходит, и он неосознанно играет в эти игры, получается. Создает себе дом, потом зовет их домой, да, получается. А если он забывает, то... Ну, и вот он раз он забыл, он идет и ищет себя дальше. И говорит, зовут куда-то, а он потерялся, да, вот как говорят, потерялся человек. Это вот совсем забыл себя. А как только вот, да, вот конец света это точно, то и есть вот это все общее. В общем, ждем конца света с нетерпением. Да, просто, свер... просто я соберу себя всего в себя целиком. А сейчас это как бы вот в виде вот этих вот материальных проявлений. Пока мне играть не надоест, игра будет продолжаться. Да. А ты можешь посмотреть? Почему ты простыл? В чем причина? Это же игра такая. А, -а. я <с Materinator> понял. А в чем правило? в чем смысл игры? Да, правило. такое, что никаких правил. Нет правил, это же игра. Игра без правил. Да, как это правило. Это вот, только есть какой-то в этом у меня смысл. Это, это вот именно вернуться, вот, соединиться с самим собой получается. Делает, что хочешь, только соединиться да, с собой. Да, быть самим собой, да, получается, все. А вот будучи самим собой, возможно ли э, причинять какой-то вред людям или э, осознавая это? Или какой-то негатив нести людям. Ну, тут так, так, так, ну, нормально же так человек не может задать такой вопрос. Такой Ну, то, что человек, ну как ты Ну да, ну это в принципе да, конечно, невозможно как-то. То есть, если все просветлеют, то просто ни воин ничего этого не будет. А нет, все, сразу ничего не будет. Вообще ничего не будет. Да? Ага. ага. Да, офигеть все. Такой умом точно не додумаешь. Ну да. <смех> Он на это не способен вообще никак. Он может только вот да, делать все, чтобы допускать вот эту смуту какую-то. А что такое ум вообще? Ну это вот именно вот да, то, что как бы создает интерес вообще в этой игре, получается. Как так, вот, получается, ну, потому что так было бы все понятно И, и смысла игры бы не было тогда. А вот он как раз и делает Вот это все То, что, собственно говоря, и делается ну, Что приводит в движение всю эту игру Поэтому и говорят Безумный человек, он счастливый Вот почему он безумный Потому что он все, он, у него нет этого Без ума Да, он ну, не да. играет в игру что mm. все, Он уже все Есть а ты сейчас можешь себя назвать счастливым? Это как бы тоже какая-то как иллюзия получается. Потому что я – это я, и понятно это все. А счастье – это тоже какое-то… Ну, есть иллюзия страдания, есть иллюзия счастья. Так получается? А, то есть, тоже двоичная да, такая да, это из тоже... дуальности понятие? Это и есть то же самое, да. Просто либо ты – это ты. Либо не ты. Понятно. То есть я это я, либо вот он в уме. Значит, это не я. И он начинает уже вот Это вот и есть путь к себе. Это получается отключить этот ум. Точно, вот если ты его выключаешь, то ты становишься собой. Но он есть. Он как бы все равно есть. Да, когда я теряю себя, я включаю свой ум, чтобы не сойти с ума. А когда это я, это я, ум не нужен. У было сначала такое, как будто ум это какой-то передатчик, как опоздавательный, чтобы найти вот эту часть, чтобы она не потерялась, часть себя. Uh -huh. Я же играю, у меня много игрушек получается, чтобы их всех найти. Для этого и нужен ум. Uh -huh. Ну да. Очень интересно, что такое ум вообще. У него много, uh -huh. на самом деле. Предназначение получается ума. Угу. Но просто когда ты осознаешь себя, да, тебе он не нужен. А так он нужен постоянно во всем. Да, короче, круто. То есть смысл, получается, смысл сеанса – это отключение этого ума, да. То есть нахождение его, идентификация получается, и отключение. То есть что смысл в том, чтобы отключить этот ум? Потому что, когда изначально тебе, ты отделяешь сам себя в эту игру, ты включаешь этот, ну, как вот, если ты на пальце повесишь человеческим языком, ты включаешь этот передатчик. Mm -hmm. Он работает, и, и в зависимости от его работы он тебя ведет туда или иначе. А когда ты возвращаешься к себе, он тебе не нужен. А вот сейчас его и нет, он сейчас тишина вообще полнейшая. Поэтому и есть ответ на любой вопрос. Тебя да, да, он да. никуда не вводит. И вот поэтому, да, и для тебя все понятно. То есть, да. А как по-другому? По-другому, быть ты не можешь. Да, да. Нет никаких зажимов, нет никаких ограничений. Все четко и ясно. А это и получается, вот сейчас так я думаю, а как же тогда быть дальше? И сразу... Вот, вот только ты... Вот правильно, поэтому нет вот что такое дальше. Вот как только я сейчас произнес дальше, это вот все сразу оно включается. А куда дальше Да, что дальше? Что вообще? Как когда ты я, то вот ты, вот оно я и есть я. То есть не то, что счастье. А просто это я. Да. И вот это состояние я получается. А как только вот начинаешь дальше, это и есть вот это ум. Потому что сразу начинается иллюзия, бессмыслица какая-то и так далее, и все это там. И даже не хочется туда смотреть. Я сейчас сказал, о, дай-ка я посмотрю дальше. понимаешь, что это не я смотрю дальше, а это вот он смотрит. Mm -hmm. Это и есть в этом игра и заключается, что да. Mm -hmm. Да? Нет никаких иерархий в том-то и дело. Есть только ты, и все. Да, это получается такое ощущение, как будто это... вот и правила игры, это есть у. Он и определяет правила игры. Да? Он у всех разный, поэтому вот такое происходит. А как только ты убираешь, ум, вот этим мы, от... о, точно, вот мы и отличаемся все друг от друга чем. Вот этим умом, потому что мы всех разные. Да. А если его убрать, то все становятся единым, и вот и получается, что конец света. Ну это так вот можно сказать. Короче, пока мне играть не надоест, у меня отключится у всех одновременно. Ну да. Потому что если отключится, то получается такой, ну что это вот, есть же так песочный замок условно и mm. вот это смоет, а надо будет его заново строить, а вроде столько все настроено. У есть, получается, цивилизации то этих как бы нет, но они были, да, все говорят, почему? Потому что это была другая игра. Просто я там не надоел, я всех собрал и по-новому разложил. То есть была одна иллюзия, стал другая иллюзия. я сам ее создаю, да. да. Вот эти все пирамиды, это была другая игра. Просто я не доломал, я все не обнулил, как сказать тогда. А новые фигурки в старую, скажем так, песочницу что А и получается я, вот эти игра, это находят остатки от прошлой игры. То есть дети поиграли, одни ушли, пришли другие типа раскопки -то. просто одни забыли почти другие ну, вот как в песочнице происходит так и вот фактически вот тут происходит это все никаких цивилизаций то нету просто это все я играл одну игру теперь играю другую мне хорошо да вот это так очевидно то есть это идет сегодня вот это все Повторение, все, Создание того, что на самом деле есть. Моя игра, это продолжается вечно. Что такое ядерный взрыв, это то же самое, что вот была песочница, я ее все смахнул. И заново играю. Моя песочница, это вот, вот это вот все. В тех же бесконечных получается размерах, как и я, как и я. Понятно, что <смех> Вообще все понятно. Так что. Ну что, возвращайся туда, куда некуда возвращаться. Ну да. Как <смех> можно, да. да. вот это получается отключение этой кнопки, надо ее вообще, она не включалась. <смех> вот, а она уже включилась, практически. Потому что она думает, что она начинает вот эту игру затягивать. Мне же интересно играть. А если я отключаю эту кнопку, то игра останавливается. В этом и весь прикол, похоже, игры. Чтобы эта кнопка не включилась. И тогда я, это я, получается. Ну да, так я вот сейчас и нахожусь в этом, получается, состоянии себя. Ну что, все понятно? Ты тоже понял, видишь? Ой, да, все понятно. Даже вопросов-то нет. Ну что, надо писать диссертацию? Ум включил надо писать диссертацию. Для тех, кто хочет его отключить. Блин, да, это же круто. Вот и получается все правильно. Надо его не включать, а получается отключать потихоньку идти у всех. Целостность она и ты собираешь себя, получается, я собираю себя. И кайфую от этого, что вот он, я же. Потому что так может действительно игра сломаться, получается, если безумие охватит всю игру, да, и получается, мне как-то не хочется с этим расставаться, что вроде так все красиво, игра идет. А когда безумие захватывает, получается, и вот игра заканчивается. И пока мне это не надоест, игра продолжается. Да, все просто собираешь себя и все. По пазликам. Да. Ну все. Я с... чуть, чуть поприкал это, а мне сами сейчас этим. Мне интересно просто сейчас. Что, что я нашел себя. Я очень рад.